Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Миллионы россиян находятся в положении близком к рабскому, отдавая более 80% своих доходов банку на оплату кредита. В зоне долгового бедствия находится 25% армии заемщиков, насчитывающей почти 40 миллионов человек. Подавляющее большинство – вынуждены отдавать банку от 30 до 80% заработанного, в среднем каждый второй рубль. Каждый четвертый, почти 10 миллионов человек, может оставить себе лишь 20% заработка, или меньше. Эта статистика в очередной раз доказывает, что так называемая свобода при капитализме, свобода в наемным рабом, вынужденным работать на капиталиста и отдавать с трудом заработанные гроши кредиторам. Учащиеся кадетского класса Пермской школы номер 105 провели тренировку с полицейскими дубинками и щитами. Общественники утверждают, что так школьников учили разгонять массовые акции протеста. В школе номер 105 отмечают, что подобные тактические игры проводятся в рамках программ до профессиональной полицейской подготовки. Городской департамент образования установил, что при организации занятия были допущены нарушения, так как детям, не должны были выдавать технические средства. Нет для капиталиста большей угрозы, чем наемные работники, желающие взять собственность в свои руки. Потому-то подобные игры и проводятся, чтобы подготовить резервы институтов буржуазной диктатуры к подавлению народного недовольства. Российское правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. В программу вошли 293 предприятия, в том числе 7 крупных активов ВТБ, Совкомфлот, Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, Алмаз-Ювелир-Экспорт, Росспиртпром, Кислярский конечный завод. В очередной раз наше государство пилит на части недограбленную социалистическую собственность, чего и следовало ожидать от Института власти класса буржуазии. Почти четверть граждан России, около 25%, выразили сожаление, что откладывали мало денег или совсем не копили на старость. Об этом свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, поступившие в распоряжение РБК. Чаще других такое мнение высказали жители Дальнего Востока, почти 30% опрошенных, Уралы и Поволжья, чуть более 28%, меньше всего жителей северо-западного федерального округа, 15%. В основном об этом говорят граждане, чья зарплата не превышает 35 тысяч рублей в месяц, отмечается в исследовании. А о каких откладываниях может идти речь, когда зарплат трудящихся едва хватает на еду, оплату жилья и выплату процентов по кредитам? Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу рассказал, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством. Однако нерешенные вопросы все же остались. По его словам, предыдущему правительству не удалось в полной мере обеспечить рост реальных доходов населения, поэтому это должно стать ключевой задачей для нового Кабмина под руководством Михаила Мишустина. В советское время таких профессионально непригодных чиновников судили бы по всей строгости законов. Но не у нас, в процветающей капиталистической России. У нас же таких людей просто пересаживают из одного чиновничьего кресла в другое. Оставить такое положение вещей может только мы с тобой, товарищи.